Привет, друзья! Информация для тех, кто планирует приобрести швейно-вышивальную или вышивальную машину «Бернина». А также для тех, кто уже приобрел от оборудования, но не до конца разобрался с его возможностями. Сегодня мы поговорим о такой функции, как pinpoint, которая позволяет с точностью до миллиметра позиционировать дизайн машины вышивки на изделия. А также абсолютно точно стыковать часть одного дизайна, вышивая огромные проекты в разы превышающие размер имеющихся пялец. Например, многократно повторяющиеся бордюры или вышивка фотостежок, который вы сделали вот, пяльца большего размера. В общем, любых дизайнов, которые превышают по размеру имеющиеся у вас пяльца. Вы делите дизайн в программе, сохраняете его для формате вашей вышивальной машины, а дальше она сделает сама. Функция pinpoint реализована в следующих моделях: Бернина 700, 500, 590, 790+ и 880+. Как это происходит? Вы определяете на изделии место, где будет располагаться дизайн, отмечая маркером или мелом максимум две точки. Затем размещаете изделие в пяльцах, не задумываясь о его точном положении. Главное, чтобы место, определенной под вышивку, попало в область вышивания. Ну а дальше магия. Вы выбираете в машине нужный дизайн и активируете функцию Pinpoint – точное положение. Затем накладываете на дизайн сетку с девятью маркерами – решетка и выбираете одну из точек. К этой точке привязывается положение иглы. Далее вы поворачиваете многофункциональную клавишу и смотрите на иглу, пока она не окажется в нужном положении, а именно над определенной вами с помощью маркера точки. Отлично, фиксируем положение. Теперь необходимо совместить вторую точку. Выбираем следующий маркер и снова поворачиваем многофункциональную клавишу, пока не добьемся, чтобы игла была расположена точно над нужной нам точкой, отмеченной на изделии. Но все, можно вышивать. В ближайшее время я рассмотрю и другие варианты работы с этой функцией, которая позволяет совмещать по стежкам, а также сделаем переводы официальных роликов с портала Бернина. Хорошего дня! С вами была Лиза Прас, портал ру.